Итак, здравствуйте, дорогие друзья. А так, сейчас посмотрю, что у меня тут... С приборами, звук, похоже, есть. Я сегодня не оповещала о том, что выйду в эфир. У меня буквально несколько слов, потому что в рекомендованных я увидела такое замечательное видео Вечерний ургант, где были гостями как раз участники шоу. Что было дальше? И здесь меня очень сильно заинтересовало несколько моментов, которые мне я хочу с вами поделиться. Здравствуйте, Катенька. А, скажите, пожалуйста, а как меня слышно, как меня видно, раз уж вы зашли. А значит, первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за мой внешний вид. А, да, вот ä, напишите, пожалуйста. Я, естественно, в бусиках. А, да обратную связь мне дайте как меня слышно как видно чтобы качество видео было хорошее мне буквально несколько слов э, я хотела сказать потому что э, реально очень интересное э, видео э. так так о замечательно дмитрий благодарю вас здорово так, значит, все замечательно. Вот, Ольга, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вы все равно, видимо, получили оповещение. Я хотела быстренько записать это видео и рассказать то, что я заметила, как, как вели себя участники шоу, что было дальше. Дело в том, что я недавно разбирала это шоу на предмет, ну, я рассматривала гостя. Да, здравствуйте, Наталья здравствуйте эдита здравствуйте татьяна наталья а, да недавно буквально я разбирала вы можете найти на моем канале видео где а, в гостях у а, шоу что было дальше был а, саша шпак и а, я так поняла что там а, пятеро таких добрых молодцев а, с чувством юмора с таким а, актив, активно развитым а, а, в общем уничтожают ну знаете как троллят своих гостей и вот в качестве гостя был саша шпак он очень хорошо себя повел прям великолепно и я об этом делала стрим сейчас же я увидела что их пригласил иван ургант вот эту пяти... этих пятерых юмористов пригласил к себе ваня ургант и я думала что я сейчас увижу такой же трэш как у них происходит но так как это было на первом канале на телевидении, я понимала, что это как минимум будет без матов. Но это здорово, что это было без матов. А, но, знаете, мне еще было интересно, кто же кого пере пересмешит? Кто из них окажется юмористом более сильным, более. Как более перестраивающимся. Да, здравствуйте, Анжелочка! Здравствуйте, кто подходит, а кто из них окажет, покажет лучшие результаты? И вы знаете, я заметила а у них несколько моментов. Опять-таки, я расскажу, лучше не буду отвлекаться, а лучше все покажу. Значит, изначально, а, ну, казалось бы, такие прожженные ребята пришли на шоу на телевидении, и а, ну, я думала, что они волноваться не будут но я увидела что они волнуются давайте вместе посмотрим и увидим кто из них как волнуется так сейчас а сейчас я себя уберу а то я сейчас перекрою все, все волнение и за мной ничего не будет видно так а, значит я здесь звук убрала на всякий случай вот смотрите они выходят как а, но ну, здесь конечно же что хочу отметить а, алексей щербаков просто красавчик сразу делает шикарную манипуляцию шикарный ход конем а он проходит в зал и сразу здоровается за руку со всеми участниками с которыми ну есть контакт к которым можно подойти то есть самые ближние оказались те как оркестр который делает музыку и он со всеми лично поздоровался со всеми мужчинами да это такой знак уважения но а это еще и способ завоевать доверие это способ сразу перетянуть на свою сторону то есть вот его волнение выразилось сразу в действии он не стал волноваться очень сильно да я сейчас покажу как он волну ну, он там видно видны признаки волнения но он быстренько сориентировался по ситуации и сделал все правильно вот прям респект вы знаете вот я посмотрела на ребят мне очень понравилось как они себя вели но еще больше понравилось как иван ургант себя вел кстати а кто это шоу уже видел поставьте плюсик в чате а кто еще не видел поставьте минус мне интересно просто может быть вы это тоже для себя отметили вот он красавчик он молодец да привет кто подходит ириночка здравствуйте да вот это вот прям молодец теперь смотрите момент объявления сейчас я вам прям покажу это тоже будет без звука пока просто нам важно посмотреть реакцию вот смотрите значит вот здесь у нас сергей детков а, он, смотрите, как у него проявляется э, смущение, а, как он волнуется. А, он наклонил голову и выставил лоб вперед, саботирующая позиция. И смотрите дальше, он из подлобья смотрит, придерживает подбородок. А, то есть, чтобы не, не наломать дров, знаете, что подбородок это передовая нашей челюсти, он убирает эту передовую, он ее прячет. А, да, а, ну пока еще не, пост не посмотрели, а, потом можете найти посмотрите прям я вам очень рекомендую это посмотреть именно это шоу но вот смотрите как э, происходит э, стресс вот видите как посмотрел из-под лобья и тогда только пошел при этом э, немножко эмоция печали напряженная э, вот здесь вот э, носогубочка э, то есть э, человек собрался и человек волнуется э, смотри э, сейчас еще раз верну э, на всех участников сергей щербаков смотрите грызет губы это волнение тоже дальше здесь вот демонстрация такой знаете как будто бы такая, такая демонстративная бравата но это ну, все равно видно что волнуется при всей вот и попытки показаться таким независимым все равно он волнуется да привет привет а, оксаночка так сейчас еще здесь смотрите что у нас а, так так так а, вот сейчас посмотрим за его руками смотрите сначала потер руки а потом спрятал паховую область это тоже признак стресса вот смотрите по ним видно что они волнуются но при этом они молодцы они прям никак не подают вот если этого не читать вот с точки зрения физиогномики и профайлинга кажется что они вот такие отмороженные абсолютно на всю голову и им ничего не страшно а, да приветики светочка а, да здравствуйте здравствуйте кто подходит отмечайтесь чтобы я видела кто у нас в чатике сегодня а, да ну то есть ребята ребята волнуются смотрите нурлан сабуров а, тоже а, но ну, он а, старается не показывать никаких эмоций но все равно он тоже а, видите корпус наклонен немножко сутулится все они волнуются. Идем дальше. А дальше, по-моему, у меня уже со звуком. А здесь уже а, очень интересная ситуация. Вот здесь уже а, помните первая хитрость, которую сделал Сергей Щербаков? Это он поздоровался со всеми и вообще в принципе рекомендую взять всем вам, ну всем вообще на вооружение. Вот это такой хитрый приемчик, но он, конечно, больше подходит мужчинам, да, здороваться за руку. Женщина же может а, подойти там, обняться обнять поцеловать в щечку да вот это телесный контакт он ничего не заменит но еще тут еще одна хитрость была а, так как они шли на территорию которая явно не их знаете как дома и стены греют а, поэтому у себя в студии они очень уверены в себе они вообще полностью отморожены, они шутят на любые темы они используют все что угодно любые способы манипуляции любые способы давления на людей, а здесь же они пришли, получается у них много ограничивающих факторов, да, им нельзя материться, им нельзя хамить, и, и неизвестно, что их здесь встретит, неизвестно, как а, Иван м, Ургант будет над ними шутить, возможно, он а, тоже возьмет, так, ну, изберет такую же стратегию и начнет их тоже как-то унижать, да, и поэтому смотрите, как они себя повели, очень грамотно, а у них на да, сэр, у них очень грамотная реакция и вы знаете я как сейчас вот посмотрев вот это э, шоу мне ну для себя стало многое понятно насколько они грамотные психологи грамотные манипуляторы вот я поэтому и хочу вам показать это видео да сейчас много женщин тоже здороваются за руку совершенно верно а, так сейчас вот надеюсь что у нас будет звук давайте мне в чатик плюсик если звук будет в чатик минус если звука не будет тогда будем добиваться того что звук чтобы появился Они, ну это ладно. они еще на успокоительных. Молодцы вообще просто подкупили, а, умнички. Вот бра, вот вы знаете, несмотря на то, что в предыдущем видео про Сашу Шпак, я а, просто, ну знаете, как была на его стороне, потому что их много на на территории их территория, да. Они использовали много методов давления на гостя, да. Для меня, конечно же, вот как для человека, который, ну, воспитан в том, ну в правилах ну то есть вас э, человек которому с детства были привиты правила что э, если человек пришел в гости то его нельзя унижать да а здесь получается разрыв шаблона получается что я увидела что гостя унижают и поэтому у меня внутри это вызвало такой протест да и я может быть как-то грубо о них ну говорила сейчас же я смотрю что ребята с шикарным чувством юмора и вот здесь вот очень грамотный психологический прием а, у меня одной стоп-кадры были спрашивает ирина а, а, напишите а, как у вас было ли видео а, а, все ли в порядке вот я вижу плюсики поэтому я спокойно продолжаю а, было видео именно или были какие-то стоп-кадры но здесь главное даже не видео главное сам факт вы слышали вот здесь как раз больше звук важен а, смотрите они сели и для того чтобы они понимают что время передачи ограничено чем больше времени они про как проведут на своих условиях тем меньше шансов что их будут здесь как-то травить унижать мочить не знаю все что угодно но они явно понимают что они заслуживают такого отношения к себе и поэтому смотрите как они перехватывают инициативу в свои руки они создают грамотный хаос причем вы знаете так так так так не было чего а, анжелочка не было видео или не было а, чего-то другого? А, так так так так у меня стопка были стоп-кадры а, стоп-кадры а, так так так а, значит были просто кадры да ну ладно сейчас важно что был звук и а, я хотела именно вот это показать что смотрите создавание хаоса на чужой территории дает сразу много преимуществ значит смотрите во первых это непредсказуемость для противника но на момент когда они как бы заходят да они еще не знают что их ждет они не знают как настроен иван поэтому воспринимают его как противника поэтому так а, да, контролируемый хаос. А, совершенно верно. А значит, непредсказуемость для противника. Это первая фишечка. Вторая фишечка, вторая польза. Почему они вот это начали делать? Да, вот эти вот крики свои. А, ну, пр протянуть время это, да. А, а второе, это а вообще хаос. Он заставляет человека быть внимательнее. А, знаете, вот... А тут э, вспомнился мне такой, э, может быть, вы видели, если не видели, найдите в интернете, вот э, э, в странах, там в Индии, в таких странах, где не очень развито дорожное движение, э, там вообще неконтролируемые пере, э, перекрестки. И там каким-то образом вот встречается сразу два потока, ну э, получается не два, а раз, два, три, четыре, четыре потока машин встречаются, и они как-то разъезжаются. да То есть перекресток это вот, скажем, с каждой стороны ему едет машина и она куда-то едет да и они как-то разворачивают проезжают то есть при этом все внимательны если же у нас смотрите вот мы едем на на работу а особенно если еще и попад, попадаем в пробку да а значит мы уже на автомате знаете это такое трансовое состояние начинается внимание отключается то есть мы встаем на автопилот и ведем машину если дорога нам давно известна, если мы знаем вот светофор красный значит стоять светофор зеленый значит ехать и ничего не заставляет наши мозги в включаться а здесь же они создали хаос для того чтобы включить мозги свои и включить мозги а, своего противника и третье хаотичная система она более устойчивая как ни странно а вы знаете в германии а, был произведен такой эксперимент а, стали а, с, а, ну, высаживать леса а, именно вот знаете в таком а, в правильном порядке ну то есть квадратиками да вот высаживать деревья все а, ну в общем то очень правильно с одной стороны а, дерев ну, деревья перестали погибать вот как в обычном лесу там одно дерево допустим погибает гниет и дальше там а другое растет нормально а получается что в германии этот процесс взяли под контроль и высадили деревья прям вот в шахматном ну то есть квад... вот по квадратикам да вот как положено и в результате через много лет оказалось что ну, это в 18 веке было это давным-давно оказалось что а, вот этот лес он оказался, ну, полностью весь лес потом погиб. Почему? Потому что не было, ну, вообще вот процесс такой вот жизнедеятельности, процесс вообще эволюции включает то, что какие-то деревья погибали да и тем самым а, ну гнили и создавали нужную атмосферу нужную а, ну почву получается что почва становилась как раз нужной консистенции а когда этого не происходило почва стала уплотняться и а, ну, в итоге получилось что всем деревьям стало расти намного хуже и все деревья просто зачахли а, до да, Четыре они как бы объединились в союз. А, да там много аварий индусам пофиг на жизнь не знаю насчет пофиг на жизнь но а, я в, в интернете смотрю вот эти ну вот попадается иногда такое видео и я просто смотрю и думаю боже мой как это происходит это какая-то мистическая вообще история а, поэтому конечно же хаос он с одной стороны он а, но ну, сложен для понимания он а, как бы создает какие-то проблемы а он пугает но с другой стороны это как раз раз самая такая вот э грамотная э, структура которая помогает выживать понимаете и когда мы больше в себе создаем чего-то непредсказуемого у нас начинают работать мозги вот в чем фишка понимаете и э, вот они как раз э, несмотря на то что это в виде шутки в виде какой-то иронии в виде просто кажется что ребята пришли пошалить они вот такие вот грамотные вещи делают э, дальше идем э, я очень за, за это самое задержалась но Просто объяснить по поводу хаоса. Дальше, смотрите, они взяли инициативу, да, в свои руки вот этим вот э, поведением, да, непредсказуемым, хаотичным. А дальше, что они делают? Они продолжают у усили усиливают свои позиции. Ой. Да, пожалуйста. А что это, Лё? А чё там, что там? Алексей, вы позвольте мне задать вопрос. Судя по тому, что вы начали этот эквилибр. <связанная> Правильно <связанная> я понимаю, что вы выбрали сегодня путь экс эксцентрики. <связанная> я, Ребят, ребят, ребят, еще это. Произошел <связанная> знаменитый обмен батериями <связанная> э, <связанная> среди участников викинги вы, я понимаю лешь судя по тому что вы делаете <рly> <рly> <рly> <рly> <рly> <рly> да я сухой был что ты от меня вытираешь а, да замечательно ну молодцы видели как они они продолжают усиливать вот этот эффект неожиданности смотрите чашку уронил да не не просто так он ее уронил это специально он все понимаете они все делают для того чтобы вывести ведущего из себя то же самое что они делают у себя на передаче с гостями то есть сейчас они взяли в оборот ивана но обратите внимание вот иван вообще вот кто бы выдержал вот это все но он молодец. Его шутки все а, в яблочко. Он все а, вот вы знаете настолько хорошо а, сработались, настолько а, вот прям Иван просто я не знаю, я не думала, что он такой классный юморист. Я вообще никогда не смотрю а, это шоу а, Ивана Урганта. А, так, у меня виснет один звук. Так, так, так. Ну давайте я тогда, если только звук я тогда просто а, расскажу что там а, получается а, этот сергей берет а, чашку как бы ставит разливает воду потом они там с этой чашкой что-то произ производят потом приносят еще одну чашку он опять ее роняет то есть он создает такой хаос вообще непредсказуемый а, так а, так так так надо разобраться что у меня не так а, но все-таки я уже вышла а, вот что хочу сказать иван молодец просто вот реакция шикарная просто замечательный он еще при всем при том что они в пятером пытаются вывести его из себя он шутит и шутит в тему это вообще очень дорого стоит это просто вообще это чувство юмора на не знаю на каком уровне наш высочайшем уровне а, так но ну, а давайте тогда чтобы долго не задерживать раз у нас еще и видео виснет надеюсь что получится все-таки Хорошая запись. Последний ролик посмотрим, чтобы а, так, что у нас тут, так, так, так. Это очень важная история в моей жизни. Я Просто я, Это... честно вам скажу, сказать, я никогда ни с кем этой истории не делился. В... Вы нашли тех душевных людей, которые измеряли. Да. И я подумал, что новость. именно вам, чтобы вы разнесли черными голубями эту новость по всей стране. Вот у меня внутри было такое же, столько же эмоций, как у Алексея сейчас в глазах. Шедеврально. Спасибо, за Давайте вы поздравьте всех с наступающим Новым Годом, раз уж вы так празднично оделись. Такое ощущение, что умер Дед Мороз, и вы только что закопали в сырую московскую землю да Ну ночью так профи разделяет их всех вместе и поодиночке а так звук хороший видео не грузит ладно тогда я разберусь что у меня тут с настройками я хотела именно это и рассказать что молодцы вообще ребята создали шикарное видео очень рекомендую посмотреть найдите вот это видео ирина пишет он на ходу может импровизировать совершенно верно он на ходу так импровизировать молодец умничка и ребята тоже молодцы они использовали методы психологии методы манипулирования о которых я хотела вам рассказать и в общем то я рассказала вам очень рекомендую посмотреть это шоу а я сегодня у меня просто накопилось сразу много тем которые я хочу с вами разобрать поэтому вот такие вот мини видео я сейчас еще надеюсь сегодня выйду в эфир дам еще еще одну тему, которая меня очень заинтриговала. Но не, не знаю, как получится. Я сейчас разберусь с моей трансляцией, что тут происходит не так. Может быть... Интернет не, не пойму. Ладно, не будем сейчас об этом. А значит, а, спасибо вам, дорогие мои, что вы зашли ко мне на трансляцию. А, не забудьте поставить лайк, хотя не знаю, что за видео получится. Может, все-таки запишется хорошо, несмотря на то, что трансляция была не очень. А, да, а значит, а я сегодня постараюсь еще выйти. А, вам хорошего вечера предновогоднего а, выходного дня. Я сейчас посмотрю, разберу